Здравия друзья! Еще одно видео о криптовалютах и конкретно о криптовалюте призм. Еще одно из доказательств размещенное в средствах массовой информации о том, что большое внимание уделяется криптовалюте призм. И прочитаем давайте политика сегодня. Эксперт, Россия может стать флагманом криптовалют. Специалист в сфере цифровых валют Алексей Муратов рассказал, насколько велики шансы у страны стать флагманом в данной области. Президент РФ Владимир Путин получил, поручил Министерству финансов взять под контроль обращение криптовалют в стране. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов 11 октября 2017 года после встречи с главой государства. По словам министра, Путин перечислил основные риски связанные с обращением криптовалют. Среди них соблюдение законов по противодействию отмыванию денег и проблемы идентифицирования пользователей. Министр финансов заявил, что криптовалюты пока не получили широкого распространения в России, но государство контролирует их эмиссии и запрещать их хождение не намерено. Для полноценного контроля майнинга и процесса обращения цифровых денег, по мнению Силанова, нужно создать соответствующее законодательство и ведомство, что это будет за структура, министр пока не сообщил. Известно, что капитализация биткоина за последний год увеличилась в десятки раз. Путин ранее заявлял, что по данным типам активов пока нет материального обеспечения. Дальше читаем. Специалист по криптовалютам и основатель российской цифровой валюты Призм Алексей Муратов рассказал корреспонденту, и, а политика сегодня, как Россия, информационное агентство, политика сегодня, как Россия может стать лидером по криптовалютам в мире. Биткоин, по словам Мантурова, ну тут уже ошибку совершил Муратова, центрируется по мере развития. В самом начале его пути майнинг был простым процессом. Каждый мог добывать биткоины на личном компьютере, пояснил эксперт. Со временем этот процесс усложнился. Основная миссия теперь осуществляется крупными майнинговыми пулами. Именно они принимают решение об изменении правил криптовалюты. Муратов сказал на тенденцию уменьшения количества майнинговых пулов Указал на тенденцию уменьшения количества майнинговых пулов. По его словам, в ближайшем будущем останутся всего два крупных майнинговых пула. Эксперт уверен, что располагаться они будут в Китае, где производится большая часть майнингового оборудования. Именно поэтому в национальных интересах государства обязаны контролировать майнинг и взимать плату, считает собеседник издания. Это несложно будет сделать через майнинговые пулы. Эксперт советует россиянам не бежать сломя голову за биткоином, по этой причине Россия сегодня в числе догоняющих стран. Экономист указал на необходимость создавать в стране новые национальные криптовалюты, которые технически превзойдут биткоины. Для этого не нужны крупные майнинговые фермы и большой расход электроэнергии. Уверен он, необходимо демонстрировать криптовалюты нового поколения. У России есть все шансы стать флагманом в этой сфере. На этом статья завершается. Для приобретения криптовалюты призм вам все равно придется обратиться к тому человеку кто вас пригласил и рассказал о криптовалюте призм или ну, тот человек у которого на канале вы смотрите это видео в описании под видео есть контакт этого человека обращайтесь к нему он подарит вам монетку и вы сможете уже пользоваться своим кошельком пополнять его снимать с него деньги ну как и с обычным кошельком, только единственное, что э, в крипто кошельке у вас происходит э, рост монет. То есть вот у меня счет в кошельке и вот э, у меня станок печатает деньги, то есть мой кошелек печатает мне деньги, криптовалюту. Для этого не нужны никакие майнинговые фермы, мощности, не надо покупать там э, кучу оборудований. Это криптовалюта третьего поколения. Призм. Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео вам стало полезным.